Всем привет! Добро пожаловать на канал к сениоре Поздравляю вас! Мы начинаем учить испанский. В испанском языке всего лишь 26 букв. И 5 из них гласных, а одна согласная вообще не читается. И кстати, да, спасибо 126, а не 72 и не 56. Чем меньше букв, тем проще учиться читать. Начнем с гласных букв. Гласные буквы. Это А читается как? А. Э читается как Е, э, а не как Е. Хорошо отметить, не как Е. И латина читается как И. О читается как О. И У читается как У. Все просто, но важно еще кое-что. Если написано «о», не надо ее читать как «а», например, как мы делаем в слове «молоко». Написано «молоко», а мы читаем «молоко». Никакой испанец никогда вам не скажет «молоко», он всегда будет говорить «молоко», потому что написано «о». С какой статьи я должен читать ее как «а», поэтому написано «о», читаем ее как «о». Вот и теперь еще кое-что, но уже о согласных. Согласные в испанском языке всегда очень твердые. Никакие не ти, ни ди, ни те, ни ди. Нет, это все ты-ды. Все очень просто. Например, директор по-русски, а по-испански директора. Прям твердо все директора. Все очень твердо должно быть, и все серьезно, потому что согласные. Вот. Ну и теперь выучим несколько согласных на сегодня. «Д» читается как «Д», «М» читается как «М», «Н» читается как «Н», «П» читается как «П», «С» читается как «С», «Т» читается как «Т», «Ф» как «Ф» и «К» как «К». Все очень просто, видите? Но самое важное, должны быть всегда твердыми все. Согласны? Нет, они «Динамарка». Нет, это диномарка. Диномарка все очень и очень твердо должно быть всегда. Поэтому следите за этим. И на сегодня это все. У меня всего лишь 3 минуты. И больше я вам видео ничего не могу сказать. Ждите следующее видео, выйдет в пятницу. И скоро мы с вами супер-классно научимся читать по-испански, поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, тоже все их жду в комментарии, отвечу на все и на все. И да, не забываем подписываться еще и на мой инстаграм.